Всем привет, чуваки, это ТОП ДОТА. Уже несколько дней назад вышел патч 7.0.2, все более-менее отошли от гигантских стен текста патчноутов и я думаю, что как раз можно поговорить о том, какие же герои получили наибольший профит от всех вышедших фиксов и кто теперь наконец-то заиграет. Поехали!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 Сразу говорю, что это чисто мое мнение, можете с ними соглашаться, можете поспорить со мной в комментах, а можете делать и то и другое. Я вам не запрещаю. И к слову, это лишь первая часть. Если она зайдет, то выпущу и вторую. И пожалуй, главная ремарка в том, что герои здесь расставлены безо всякой сортировки. Это можно сказать не топ. Первый счастливчик сегодня это Doom, что ему изменили. Добавили гору бонусного золота на талант 10 левела, добавили гору брони на 15 и изменили последний талант. Теперь вместо скучных 65 дамаги с руки наш Люцифер будет раздавать по 35 лишних единиц урона со своей ульты. Это самые значимые апдейты, и я думаю, что бонусный демедж от ульты это реально супер годнота. Но самое ключевое изменение сыграет талант на голду. Все-таки отличительная черта Дума это сумасшедший фарм, а с данным талантом этот фарм будет еще более сумасшедшим, так что ждем дума в мете. Следующий герой, который кайфует от патча, это Тускар. Ему увеличили бонусную экспу до 35%, сделали доп урона от сноубола и еще немного всякого по мелочи. В результате все это в купе вылилось в то, что у героя еще лучше раскрылась та сторона его использования, которой он расположен лучше всего. Это роуминг. Теперь Туск может не так сильно отставать по экспе, как раньше, хорошо камбэчиться после неудачных роумов и в целом быть более полезным на мид и лейт стадиях. Это круто. Медуза. Вместо 10 инты получаем 12, вместо 10% у воротов получаем 15%, вместо агилы получаем 1 таргет сплитшота и получаем чутка лишней маны. Везде по чуть-чуть и в итоге это выльется в нечто годное. Ранние таланты должны слегка ускорить фарм и нехило добавить живучести, тогда как талант на 20 левеле, который добавляет таргет сплитшота, должен просто разорвать гпм. Все остальное уже не так уж важно, да и собственно хватит. Простой баф эвейджена и лишний таргет это уже солидный ап героя. В патчноуте это, конечно, всего две строчки, однако на игре это отразится куда жестче. Кунка лютый баф второго скилла. Как в радиусе, так и в общей дистанции срабатывания. Кроме этого, герой еще получил дополнительный дамаг с Торрента и кучу Magic резиста. Как итог, мы должны получить увеличение керри потенциала и солидный ап на стадии лейнинга. Теперь Кункевич будет харасить вас еще жестче, а вы будете страдать еще сильнее. Возможно, именно это и станет ключевым фактором, который и поможет адмиралу взять мету дота 2 на абордаж и плотно в ней закрепиться. А последний челик – это БХ. Тут у нас похожая картина с Луском. Герои делают более роумящим и более полезным на стадиях после роуминга. В нашем случае опять же бустанули Экспу, а кроме этого увеличили время стана Шурикена от Аганима, бустанули в талантах Домашку, Увороты и Дамаг от Шурикена. Ну и итог будет ожидаемым – поднимется юзабельность на мид стадии и как следствие неслабо поднимется Винрейд. Да и из-за этого Экспо-буста Хирыча должны почаще брать на роль роумера, ведь этот талант – это не слабая такая Страховка. На этом все. Если видос вам понравился, то бахните лайк, подпишитесь и обязательно напишите в комменты, делать ли мне вторую часть с еще пятеркой героев. А также пишите, какие хирычи, на ваш взгляд и на вашем рейтинге получили самые жесткие апы. Возможно, некоторые из них я уже планирую показать во второй части, а возможно, я сделаю это благодаря вашему комменту. Новой пасхалки я, кстати, уже ищу. На этой или на следующей неделе будет видосик. Так что подписывайтесь и чекайте ленту. Не пропустите. Удачи!